Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. С вами Вена. Мы продолжаем наше революционное сражение. Сейчас у нас битва с флотом Тенегасимы один на один. Фудзита Йосимаса и против нас Суги Носуке Удзиори. Фудзита Йосимаса уже давно служит нашему... нашей анархической армии, нашему делу правому. Поэтому, наверное, надо его сразу же... Наградить несколькими наградами, значимыми для нашего образования, для нашей свободной территории. Ну, сначала, конечно же, я постараюсь его развести на обычный обстрел, обычными снарядами. А, да, кстати, он же сам нападает, точно. Я некоторое время, не играв, уже позабыл об этом. Ну, ладно, давайте встаем. Да мы во все оружие ждем их к себе на вы. Давайте, идите к нам. Это, кстати, корабль у меня единственный из всей флотилии с медным корпусом. До самого начала игры у меня этот корабль. Я все так же его не теряю и командующий у меня уже и так заслужил огромное количество уважения среди другого, других командующих, среди других адмиралов. Но однако противника я смотрю да собирается на на обычные снаряды мне вести огонь или нет хотя что-то как-то подозрение что вроде нет или да но он как-то идет так под наклоном мне похоже, что он и вправду хочется разрывными снарядами по мне вести огонь давайте стреляем по ним так поджигаем их поджигаем они тоже сейчас начнут да да да точно как я и думал а разрывные снаряды ему грозит опасность. Нас, сучара. Получай. Вести огонь не прекращая. Снаряды быстрее подтаскивайте. Перезаряжайте орудие. Огонь. Враги анархии должны быть убиты. Революционные противники наши. Такова воля народа. Народ хочет свободы, а не быть под подсёгуном или императором. А потому либо вы сдаваетесь, либо же умираете. Они выбирают смерть, конечно же. И все прыгают немедленно к акулам в рот. Ну, я просто не знаю, куда деваются эти люди. Судя потому, что после того, как они выпрыгивают с корабля и корабль тонет, скорее всего, значит, они либо умирают, акулам в рот прыгают, либо же они, может быть, конечно, на берег куда-то выплывают. Тоже такое возможно. Но мы их точно себе не берем, поэтому, да. До свидания. Данагасима потерял свой корабль. Правда, у него есть еще флот. О, кстати, Йода, я смотрю, выгнал императора. Типа, да, я повоюю с Уэйсуги. Я ему, типа, покажу, кто в доме хозяин. У них, кстати, Кайомару. О, боже мой. Бедный Уисуги, ё Гибнет мой великий герой, уже там уничтоживший десятки, сотни вражеских кораблей. На одной из своих косуки. Сейчас попадется ему очень мощный противник. Это Кайомару. Правда, Кайомару, если не ошибаюсь, без разрывных снарядов. То, что это для меня, конечно, плюс. Так, ну что. У Исуги. Очередной твой подвиг сегодня предстоит. Это уничтожить целый Кайомару. Ну, для начала, конечно, отремонтируюсь перед боем. Кайомару совсем близко. Он, кстати, сразу же хочет встать на рейд, чтобы можно было вести огонь. Тогда давайте не будем искушать его. Сразу же плывем к нему навстречу. <coughs> Потому что так будет намного меньше потерь. Да и к тому же я смогу подобраться к нему ближе до того, как он сделает еще дополнительно залп. То есть сэкономить броню своего корабля. Ох, ох, ох, ох. Сразу же полетело огромное количество снарядов от Каюмару, конечно же. Да, корабль очень мощный. Я бы себе такой приобрел, если бы не такое жестокое финансовое положение нашей страны. Боюсь, что так, ну что, давайте левый борт, готовься. Разрывные снаряды, заряжай. Прямо по курсу противник. Огонь без приказа. Огонь. Валите их чертям. Так, поджигаем их корабль, <coughs> противник тут же теряет контроль над своим кораблем, и его канонеры бросают свои пушки и быстрее тушат пожар, но они не подозревают то, что это их конец, раз уж они решили так поступить, зря они это решили сделать, и в итоге да, корабль в 205 человек состава просто теряет свое положение и сдается, Жесть. Он тупо успел только два залпа сделать, и все. Сгорел. Это жестокое поражение для йоды, наверное. Но у Исуги вновь, как сказать, доказал свое превосходство над противником, над его флотилиями. А Вакаяма, кстати, не хочет нападать на мой гарнизон в Бизене, а просто обходит корабль и пытается сейчас напасть дальше. Так, сада же. Наступает на мою Косугу вместе с Кайтеном, а у него уже Конрин Мару две штуки и Косуга. Ну давайте повоюем, <coughs> что нам делать остается? Санада Тэмэмори против Санады Нобихири, интересно. Это что, твой брательник типа или твой родственник Данни? Ну, твой брательник, если что, то, то мудак. Потому что реально, сука Нахрена дождь, ну как я ненавижу его Боже мой а, Жаль, я не могу сам Выбрать, типа, что я хочу, потому что Этот бот выбирает постоянно какую-то херню Ну, скорее всего, у него нету разрывных снарядов А если есть, то он полный идиот, зачем было это делать Ладно, посмотрим сейчас Приближается неприятель. Атаку надо отбить. Если я что-то увижу, конечно Где-то вообще в конце карты Еще, да? Зашибись. Ну, давайте пока попьем чаек, поедим как следует, подкрепимся булками, не знаю, или чем вы там питаетесь на своих кораблях. Скорее всего, крекерами какими-то, которые долго... <coughs> долго живущие, долгосрочные продукты. Хотя под дождем как-то, наверное, не айс есть булочки или там крекер. Они еще умудряются петь вот это, да. Надеюсь, какие-то анархические песни, да? Марш анархистов, надеюсь. Ну-ну. Посмотрим. Так, ладно. Подплывает противник. Похоже, и вправду он будет обстреливать обычными... Деревянными снарядами. Я бы так их назвал. Хотя, хрен знает, что-то он подплывает все еще ближе. Неужели он идиот и взял, включил долбанный дождь ради того чтобы обстреливать разрывными снарядами ну, это конечно просто бред если на самом деле так похоже это и вправду так то есть она и вправду идиот конченый. да он и вправду идиот смотрите он включил разрывные снаряды то есть ну да включу разрывные снаряды и при этом включил дождь нахрена это просто идиотизм с его стороны я не знаю зачем это было сделано Потому что он себе же в минус только сделал это все. Да, бот здесь, конечно, погода выбирает просто рандомно, по-моему. Чтобы было какое-то разнообразие. Типа он выбирает там дождь или туман, хотя их не было до этого в битвах. Так, у противника уже флагман бежит. Но, однако, это ничего не значит, потому что... А, ну все, флагман уже сдается. Еще осталось у него два корабля. Вы не в тех стреляете, идиоты. Стреляйте вот тех, кто по курсу прямо... Нападает на вас, а не тот, кто, блин, вам там больше нравится. Валите этот Мару Огонь по нему, огонь и всех орудий. Черт возьми. Похоже, что моему кайтену будет очень сложно выжить в этом сражении. Скорее всего, он потонет, блин, после битвы. Но, ребята, потушили пожар. Или, точнее, дождь потушил пожар. Что очень приятно. Так, ну Канринмару уже колеблется, ну колеблется. Это не то, что он сдается, значит, это просто он колеблется. Уничтожайте быстрее второй Канринмару, огонь, огонь и всех пушек, а всех из всего, что только можно. Потопите Канринмару, бегут, пускай бегут. Ну, хотя нет, потопите их нахрен к чертям. Давайте огонь, огонь, огонь, огонь, огонь. Нет, не хватило этого еще залпа. И, наверное, моего тоже не хватит и не достанет просто. Нет, достал, но... Но, но, они все еще бегут. Нет, не... не получилось нам их полностью разбить. Так, давайте быстро перезаряжайтесь, кстати. И огонь из всех своих пушек. Тем, что только возможно, валить их быстрее Канридмару. <как> <как> бегут тоже. Они теперь вдвоем бегут. Но одних я точно не отпущу. Ни за что. Надо потопить быстрее второй корабль, который вот только сейчас начал отступать. Видите огонь, пока это возможно. Давайте, давайте, давайте. Потопляйте их, суденушка. Жесть. Сколько они снарядов жрут. Вот реально, если бы не дождь, я бы мог бы их уже давно потопить бы и праздновать победу вместе со своими солдатами. Вот из-за такой херни, блин, приходится еще добивать их. Дождем-то это сложно назвать. Я не знаю, вот реально, дожди такие, такие вообще бывают. Если только очень жесткий дождь, я не знаю, там волны, 10-метровые шторм, тогда бывает. А у нас тут, блин, спокойное море. И дождь вроде как будто немножко только писает. А такое чувство, как будто там, не знаю, ливень где-то за километр, либо сразу же реально с туманом дождь идет. Что полный чушь, пол вообще идиотизм. Так. Ладно, не будем хаять игру, да? Давайте догоняем уже и побеждаем, блин, это сражение дурацкое. Да, или, походу, мы не сможем их догнать. Один уже далеко, второй тоже, блин, довольно-таки. Да, уже что один, что второй, блин, далеко уплыли. Давайте обычными снарядами тогда их преследуем. Так, ты тоже врубай, давай обычный. Потому что мы явно их не догоним. Давайте быстрее. Ну же вести огонь, у нас быстрая перезарядка включена. Ну да, тут похуже и вправду ничего ловить. Противник отступил в полном составе, блин, отдернул. Почти в полном, он потерял косуга и сразу же сиранул, отступив. ладно, все понятно. Нерешительная победа, ну блин, не полная. Садовский флот сейчас отступит еще. Надо будет его еще догонять, блин, к тому же. Но мы ничего почти не потеряли, ну просто вот. Как бы приобрести тоже не приобрели. Растущее недовольство в Хоки в Бунга. Ну, в Бунго понятно, потому что я тут людей, блин, вывелся и намного. В итоге даже до непорядка дошло. Так, здесь что у нас? Давайте сейчас сначала атакуем их. А у меня тут даже канонерка, кстати, появилась. А, ну да, я же хотел фло... солдат сюда посадить всех. Ну, давайте, наверное, посадим потом. Сначала я сражусь, а потом уже их посадим. Так, и сейчас, наверное, подкрепление даже подойдет Ингасима. А, нет, он не подойдет подкреплением, потому что да, это же Сгуны и Император, они между собой воюют. Как же я мог это забыть? Так, ну что, новый командующий. Куки Гагэцуна. У нас. А против нас такаока Харусада. Конечно, оставляем засуху. Дождь нам ни к чему. И давайте плывем опять полчаса к врагу. Обожаю большие морские эти карты, блин, просто... Пора нанести них. Заставить врага дрожать от страха! Да, пора заставить врага дрожать от страха. Не, ну корабли, конечно, здесь сделаны великолепно, с точки зрения, как бы сказать, подробностей, что ли. Потому что тут и такилаж есть, и... Мачты всей, и трубы, трубы, точнее, извините, дымовые от двигателя. И колесо реализовано. То есть, все реально вообще чики-брики. Вот в этом смысле разработчикам не к чему придраться, потому что работа просто сделана великолепная. Ну вот некоторые моменты, как я уже не один раз касался, что... Бот всегда выбирает, блин, либо дождь, либо туман, что войска не могут дойти до замка, хотя ему там остается шаг один и прочее, и прочее, вот, накладывает свои недостатки, блин, реально, играть, как бы, приятно, но, вот, омрачаюсь, все удовольствие вот, это вот херня в игровом процессе. Так, ну что, у Сундая, похоже, есть разрывные снаряды... Ой, блин, нету разрывных снарядов, то есть он уже стоит вот так, вот, что хочет стрелять обычными. Так что нам придется, наверное, сейчас к, ним, к нему еще сближаться, чтобы его уничтожить. Блин, хочу его просто как можно быстрее первым сам, сразу же его атаковать, но, похоже, похоже, не получится. Ну, снаряды долетают, но это мои личные, да, то есть он как бы не реагирует на них. Так, все, началась байда. Хм. Так, да, он начал плыть к нам. Давайте тогда мы тоже воспользуемся данным предложением, не будем игнорировать моего врага. Идем тоже к нему в гости. Блин, не получается <с> как-то увернуться от вражеских снарядов. Корабль все-таки неповоротливый. Чего я хочу. Сразу же некоторый текилаш уже где-то валяется, летает прям, по всему кораблю. Как вы так его привязывали, что от одного-двух выстрелов он уже разлетается к чертям. отказаться от матча, но однако да по традиции как всегда надо иметь хоть какой то такивашку тропы. огонь потопить эту суку сделайте так, чтобы я их не видел ну же огонь из всех орудий да, молодцы. Я так и думаю, одно орудие что-то не стреляет. А, ну все, они уже сдаются. Прекрасно. Враг охвачен огнем. Какой позор. Решительная победа. Потопляем Синдая. И теперь у нас на очереди Тенегасима. Ну иди давай к папочке. Его корабль 12-пушечный, при этом у него есть разрывные снаряды, так что нужно быть аккуратным. Куки, куки, как на английском языке, да? Печеньки, Куки, как Кага... отсюда. Давай-ка сейчас мы раздадим им Куки. Ой, блин, я хотел начать нажать, а не нажал подождать. Ну ладно, слава богу, ничего это не изменило. Так, ну давайте еще плывем спокойно, как обычно, море. Хоть в дождь, хоть в грозу, хоть в туман, на море всегда царит тишина и покой. Ну ладно, небольшая небольшая волна все-таки есть, тут наверное полуметровая или может быть метровая, но ну, это херня для корабля. Да для любого корабля это наверное херня, не только для моего суденышка. Солдат, как обычно, занимается тем, что напивает песенки, да? Но мы это не услышим, потому что, да, двигатель работает, все заглушает кочевки. Как на кочегарке какой-нибудь. Да, звуки очень даже характерные. Ну ладно, подплываем. Подплываем. Кстати, дым куда идет? Он идет в ту сторону. А ну да, потому что ветер видим, что указывает на север куда-то, или я не знаю, что это за сторона света. Я ее в японском, как говорил, уже не раз не силен, поэтому. Да. Тут, как бы, вообще, ветер похож, что даже всего не имеет никакого значения. Ну, с точки зрения там, скорости корабля или чего-то другого. Потому что у нас всегда мачты без парусов. То есть, хотя паруса есть, но мы их никогда не используем. Такая же, если не ошибаюсь, херня есть в Наполеоне. То есть уже когда вы играете очень долго, у вас появляются уже пароходы. Вот там пароходы, они обладают тоже мачтами, тоже обладают парусами. Но в то же время, по-моему, можно паруса использовать, если вы хотите. Я, по-моему, такую помню. Ну, как давно уже играл, но все равно я помню такое, что была возможность. А тут все не не полностью отказались от того, чтобы можно было бы использовать паруса. То ли разработчики спешили, такая, такое у меня подозрение... Что они не стали это реализовывать. То ли они просто подумали, что все равно никто из игриков это не будет использовать, типа можно нахер забить на это. Такая, возможно, была хрень. Потому что все равно, конечно, паруса использовали, хотя бы просто даже на учениях, хотя бы просто даже для обучения матросов, да, как бы сказать, мичманов. Все равно они должны были знать, как можно паруса расправлять, да, и как ими пользоваться. И как там определять ветер и прочее, но. Как вы понимаете, вот, вот, по игре это видно, и, в принципе, уже в то время паруса на пароходах почти не использовались в боевых ситуа ситуациях, хотя их так, и так было немного этих боевых ситуаций, ситуаций. В общем, такая вот херня. Я думаю, вы меня поняли. Пожар. Огонь может перекинуться на другие корабли. Угу, спасибо, капитан, очевидность. Ну, давайте огонь. Ну, что за херня? Карваль просто отказывается стрелять. На, вот я вам показал, как нужно вести огонь. Давайте тоже по постреляйте немного по ним. Ну уже, ну стреляйте. Ну, что за херня? Вы хотя бы вообще будете вести огонь? Или я должен сам всегда стрелять? Одна пушка, блин, только выстрелила и все. Остальные типа сказали, нет, не будем стрелять. На, сукин сын. Вот так вот нужно с ними справляться. Все, ты на Гасиму потерял свою флотилию опять. И снова свои, своих солдат всех потерял. Он был... Чувак просто великолепно играет. Всегда теряет и корабли, и флот. И флот, и корабли, да? Хорошо сказал. В общем, и армию, и флот. Так, ну что, а мы тем временем давайте-ка наконец садим солдат на мои корабли. Абсолютно всех солдат вместе с этим советником, да, или как сказать... Ну, блядь, вот, кстати, все равно тут будет восстание, да? Нам тут нанять три отряда сейчас. И потом еще два отряда, да? Или давайте один отряд найму и отменю налоги. Потому что, блин, эти будут жрать больше, чем доходов, которые приносят провинции. Так, давайте один отряд найму, да, и в общем отменю налоги, потому что эта провинция все равно не приносит практически ничего, поэтому нанимать столько солдат просто ради того, чтобы порядок восстановить, да это бессмысленно. Так, и давайте плывем теперь в порт наш, до командующего садим его на корабли и тоже вместе с этой армией как раз таки плывем мы к Тенегасиме в гости. Даже сможем соединить нашу флотилию сейчас, которая вот появилась. То есть теперь этот флот, ну, по крайней мере, точно не потопит. Так, свы, ребята, давайте-ка заплывайте, наверное, в порт с моим командующим. Сейчас мы его возьмем сразу же. Садись давай-ка на флот. И потом вот сюда подплывем и будем бомбить противника. Так, ну что, у нас появилось уже много денег, я смотрю. Да, этот ход был очень даже полезным на деньги Принес мне их очень много Так, в хоке давайте-ка заходим в нашу основную армию Сайга Такамори И вот хотелось бы прямо сейчас и Набу забрать Но, похоже, мы не сможем этого сделать Потому что город весьма далеко от нас То есть надо все равно будет подождать Тут еще плюс, я смотрю, очень жесткое недовольство Если я выйду, наверное, из города, да? Да, будет жесткое недовольство. Так, ведьзу я отменил налоги, да? Угу. Давайте восстановим налоги на один ход, потому что все равно это не опасно. Где еще в Бинго, да? Блин, в Бинго надо нанимать, значит. Ну, давайте нанимаем ополченцев. Так, ну и все, наверное. В Мимасаки можно тоже вернуть налоги на один ход. А вот здесь что сейчас делать с Вакаямой, я, блин, даже не знаю. Потому что Вакаяма, похоже, предпочел обойти меня и напасть на Битю. А в Битю у нас, как мы знаем, никого почти нету. То есть, ну тут армия, блин, так себе. Справиться ли она с этой армией, очень большой вопрос. Блин, вот дерьмо. Не знаю даже. Тут как бы вообще есть, конечно, ополчение, но это ополчение так себе. Оно бесмар... бесполезно будет в бою. Да... Можно было бы, конечно, просто даже этими войсками атаковать ради того, чтобы его хоть ослабить, но это бесполезно тоже будет. Потому что войска погибнут просто впустую. Где у нас, кстати, в да, можно нанимать армию нормально? Да, здесь у нас можно нанимать как и артиллерию, так и солдат. В Хоке мы уже только можем нанимать артиллерию. А в вот следующей провинции вообще ничего мы не сможем нанимать. Потому что тут только крепость, до да, военный порт. Ну, конечно, можно нормально будет корабли нанимать. Но это так, такое преимущество. Как бы сказать, спорное, наверное. Найму давайте Кокосугу, кстати. Здесь наши два корабля. Я даже не знаю, как вас выставить. Тем более, видите, вот тут еще, оказывается, Сада стоит, блин, со своим кораблем. Давайте атакуем его. Сразимся, давайте прямо сейчас Не будем тянуть кота за хвост Я больше не хочу играть автобоем Как-то мне это не понравилось Автобоем играть и терять просто дофига, блин, кораблей Половина боевого состава на кораблях Ой, не, ради бога, только не туман И только не дождь Фух, слава богу Можно хоть выбраться он погоду, блин Бот вот этот выбирает долбанный Так, ну давайте Сражение Ожидаем подкрепления. усада, потому что есть же разорванные снаряды. Они не смогут противостоять вам. Так что нужно быть аккуратно, Нужно подкрепление еще дополнительно, чтобы обеспечить защиту своего суденышка. Так, в в кильваторную колонну становимся. И давайте, let's go. Можно от лица, кстати, каждой пушки посмотреть. Что-то там немного погнуто было. куда-нибудь вот сюда сейчас встаньте. Вдвоем перегруппируйтесь. Я просто еще определюсь, куда плыть. Что-то я немного запутался. Тут все равно какая-то небольшая дымка, небольшой туманчик. Из-за которого ни хрена не видно. А, вон я вижу уже корабли, да. Значит, в ту сторону нам. Ну, сейчас я отнимаюсь на севере. Косуги еще найму. Наверное, две штуки. Будут у меня эти корабли в качестве обороны стоять вот на северном... В северном... Как сказать проливе что ли не знаю Потому что конечно ни хера не пролив Но в игре это сделано как пролив В общем в северном море я встану В качестве обороны Чтобы враг не мог пройти в мои тылы На юге я скоро тоже установлю флотилию Когда я дойду уже до оконечности кисю То можно уже будет Там установить флот чисто ради защиты От одного пролива А так сейчас у меня получится два пролива Там где Тоса между Кьюсю и между Тосой и границей карты. Там как бы надо распылять тогда войска. Что мне не сильно это и хотелось бы сделать. Так что будем сейчас думать. Потому что я хочу добить Тенегасиму, а после этого уже флотилии у меня в тылу тогда и не будут никакие плавать. Что было бы вообще великолепно. Защищать Британский порт будет намного проще, чем вот сейчас. Когда со всех сторон могут переплыть враги и разбомбить его. Такая вот байда. Так, да, давайте подплывайте что-то ближе. Я совсем далеко уплыл от них. Так. Так, давай-ка ты немного остановись пока. товарищ. А то твой дружбан не может подплыть к тебе сильно близко, чтобы помочь потом в бою. Так, его второй корабль быстро реагирует на это все. Так что давайте останавливаемся. Сначала разберемся с одним кораблем, потом со вторым. Не будем, давайте-ка испытывать судьбу. Не хочу я воевать сразу же против двух кораблей. Это весьма опасная затея. Хотя, конечно, мне кажется, мы выиграем все равно, потому что у нас э, право первого выстрела есть. Так, вы, кстати, отремонтируетесь немного. А вы готовьтесь. Лево борт. топс. Огонь с минут на минуту. Предстоит вам. Так, все, вы починились. Молодцы. Наконец-таки начинается обстрел его корабля. Который дерзнул на нас напасть первым. Это канридмару который был наиволее поврежден за бой пр прошедший. Но он еще на плаву, как оказывается. Давайте мы его наконец отправим на днище к проотцам. Так, заряжайте уже эти разрывные снаряды. Вы тоже заряжайте разрывные снаряды. И видите огонь. Нужен, нужен, нужен. Огнем. Никакой Все, потопили их. Очень быстро потопили, хорошо. Так, стойте, теперь мы давайте дождемся, пока появится возможность переключиться на обычные снаряды и снова начнем атаковать второй Канрин Мару. Все, можно к нему плыть. Давайте, флотилии. Анархического флота. Так, вести огонь не прекращая, пока есть у вас снаряды. Я знаю, что у вас снарядов много, поэтому вести огонь. Огонь, огонь, огонь. Потопить эту посудину. Согун не пройдет. Ох, ох, ох, Салют в честь анархии. Великолепно, солдаты, вы доказали свое превосходство. Санада Теммори заслуживает все больше и больше наград, а я его как-то обхожу. Нужно, наверное, исправить это. Эту несправедливость. Так, ну что. Санада Теммори, награждаю тебя медалью за оборону границ, орденом Черного знамени, а также орденом Бакунина. Пока да, с ордена или медали Сатсумы ты не доработал, так сказать. Но в будущем, надеюсь на то, что ты сможешь дослужиться и до подобного награждения. В общем, тебя поздравляю я с твоей великолепной службой. Ну, тем временем смотрим, что в других провинциях. Да, есть тут уже пожары. Блин, еще долбанную ферму не сожгли. Она стоит дофигища бабла, жесть. Вот ремонтировать ее, конечно, было бы желательно, потому что провинция приносит так не сильно много денег, а если с фермой, то будет, ну, на 200 копеек точно больше приносить. То есть через десяток ходов она вернет мне деньги, которые сейчас вот она не приносит. Так, ну что, а наши флотилии как поставить? Я даже не знаю, потому что тут уже границы наших территорий доходят до этих островов. Давайте, вот как-то вот так встанем. Пока. Потому что тут, видите, еще такая херня, карта кончается очень далеко. То есть, чтобы враг не мог пройти, тут надо, блин, встать вообще практически. В самом конце еще карта одним кораблем. Но у меня появится скоро дополнительно еще один корабль, да, я косугу хочу нанять. Я ее как раз таки установлю где-то вот здесь, чтобы уж точно никто не мог пройти незамеченным. Если уж и пройдут, то я их замечу. А так пока будем надеяться на то, что никто не пройдет. За то время идет Наем. Так, тут у нас два хода понадобится доплыть до этой нагасимой. Высадиться, а потом сразу же его атаковать. Ну что, наверное, можно пропускать ход. Вот правда, что делать вот с армией Вакаямы, я даже предположить не знаю. Потому что... Ну, что предположить, даже не знаю. Потому что армия очень мощная. Если нападет на Битю, то, блин, ну, практически гарантированно они их, его захватят. А потом, как их выбивать, я вообще не знаю. Надо либо нанимать новых солдат скорее современную армию надо нанимать либо короче полностью забивать и ничего не нанимать и пытаться надеяться на то что мои войска справятся сами по себе Но это конечно глупое предположение что они справятся сами по себе ну блин по крайней мере что-то да давайте кстати может еще наймем кота на Кате, хотя они дорого стоят эти ребята да и как бы сейчас, когда у противника одни рукопашники супер профессиональные, уже кота на кате не имеют большого смысла. Линия на пехоту вот, нужно было бы нанять и послать ее на юг. Да, в качестве помощи. Но она идти будет, сука, очень долго этой линейной пехота. Конечно, было бы лучше всего где-то здесь нанимать, но у нас вообще поблизости ни одного центра для найма линии на пехоты, только вот самый ближайший в, в Суло. А из Суо они будут идти тоже очень долго. Так что выходит бесп... бесполезно бессмысленно нанимать из и слать туда, можно из Идзума нанять более профессиональных солдат с более лучшим натиском, да? Так что давайте наверное, вправду найму я в Суо солдат. Ой, блин, в Эдзуа. найму солдат и пошлю их наконец на юг. Плюс я, наверное, выведу потом еще дополнительный один отряд линейной пехот, который здесь сидит, и тоже его пошлю на юг. Так вот поступим. Сейчас пока прокачиваю этому парнише. Всякие штучки, дрючки. Ну, из Хоки я нападать пока тоже не буду. Сильно долго идти. Ну, точнее, мы не сможем дойти, наверное, за один ход. Сами видите, скорее всего, встанем где-то поблизости и все. А надо бы дойти за один ход. Так, в Тадзиме, да, у Нагаоке есть армия еще. В других провинциях дальше уже как бы не особо у него солдат, а вот... А в других провинциях много. Да, к тому же я, кстати, на бы хотел захватить после того, как появятся замок и военный порт. Поэтому, да, не будем захватывать. Но знаете что, можно тогда было бы даже как сделать? Я думаю, что взять бы перевести армию полностью. Ну, не полностью, а частично перевести ее на юг. Дабы предотвратить нападение противника. Плюс в Мимасаке смогу соединиться со своим командующим и послать его тоже на юг. Да, то есть создать такую более-менее нападающую, наступающую армию Может даже дойти до Ямассира, если получится Ну давайте так и поступим и, Кстати, в Хокета сейчас восстание будет, если ничего не изменится Да, через ход, да, через ход будет восстание Давайте ты наймем ладно, ополчение Я немного ошибся Надо было либо, может, подождать немного, либо еще что-нибудь сделать Короче, ладно Так, ну а в БТУ я никого нанимать не буду Нет, если мы проиграем, то проиграем Если победим, то победим кстати, тут у нас восставшие, блин, они, сука, сейчас наверняка будут все ломать. Ой, можно с ними сразиться, в принципе. Ну, давайте, знаете, это сражение будет уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи.